Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня пользу Брозе. Штребух! Всем привет, ребята! С вами Штребух и это Челлендж. Что можно найти в 20 помойках Санкт-Петербурга. Я сегодня с пацанами. с Димасиком, с Максуткой, с Максимом и с Ваньком. Ваньк приехал на шкоде Октавии 2020 года выпуска, которая стоит... Миллион семьсот. Миллион семьсот тысяч. И мы сейчас на этой тачке будем кататься по помойкам Питера и мы узнаем, что можно найти на шкоде Октавии в 20 помойках Санкт-Петербурга. Ребят, это будет мощный контент. Очень интересно посмотреть на реакцию людей, как они вообще это воспримут. Ставьте 5000 лайков на данном видеоматериале и выходит следующая часть, где мы будем уже на Мерседесе кататься по помойкам. Всем приятного просмотра. вот и первая помоечка пока ничего нет кстати братва помоечки буду считать не помойки пошкушно а по локациям вот это первая локация Вон у меня первая находка чай проманный обрезан обрезан провод это что такое это с чем это что такое на первой помойке, кроме вот этого чайника, не было ничего. И здесь, к сожалению, отрезан провод. Это очень плохо. Данный чайник забирать мы не будем. Едем дальше, главное не отчаиваться. Все будет впереди. А это уже, друзья, вторая помойка. Ух, какая интересная. Сколько тут мусора. Надо дверь закрыть. А, вы идете? Выкидывайте мусор? Мусор или вы что? Мы тут съемки... А. Мы съемки снимаем. Какие съемки? Вот, видеосъемки. И что? Фильм снимаем. О чем? Про помойки. И что про <свист> Находки в них, то, что люди выкидывают, мы берем и продаем, собираем старые вы вещи. Ладно, сказки не рассказывайте вы мне. Какие сказки? Да, да вы, сказки. вы про помойки серьезно снимали. <свист> не надо не про помойки снимать. Это интересно. Тут, Тут можно в помойке что-то интересное найти. Да и у меня шейки. канал на ютубе, я показываю, что можно <свист> там <свист> найти. Вот мы это снимаем. Ну и и блогер, вы. я хочу Да, помочь. да, да. да. YouTube все время смотрю. Ну-ка вылезай быстро оттуда. <смех> ты что, не слышишь, что я сказала? Я сейчас сяду за руль, а ты вылезешь отсюда! Мы сейчас заберем, вот, электронику и вылезем. Мы же не мусорим, смотрите. Чего? Какая это электроника, чайник? Ну, это что, электроника? Конечно, я да. Я понимаю, компьютер электроника. Это что, электроника? Ну, а вдруг там компьютер будет? Бери чайник-то, забирай. В этой помойке какая-то макулатура. В принципе, ничего нет интересного. Вторая помойка. На второй помойке нашли чайник с подсветкой. Кстати, неплохой. Надеюсь, что он рабочий. Хоть что-то, но я рассчитывал на большее, конечно. Даже 80 тысяч. Уже. Да ладно. Да. Никогда в жизни не поверишь, что вот. вот и мы и на... на, смотрите, смотрите, Но вот на называется. машине вот, вот тоже посмотрите. ездим, вот. Вот так вот ребят реагируют на нас люди. Я в шоке. До третьей помойки надо будет добираться пешком, потому что на машине не доехать. Ты что делаешь? А тут закрытые помойки, ребят. Заходим. Третья помойка. Лутаем по фасту по бырику, чтобы нас дворники не присанули здесь. Так, я пока еще ничего ценного не вижу. Блин, где вся электроника? Очень хочется поживиться айфонами. Ого, тут целый пакет различных таблеток. Семена льна. Ну это фигня вообще. Я сюда пришел за айфонами. Опа! Немножко посуды, стакан, какая-то хрень. О, хо-хо, вот этот пот Еще один чайник. Кстати, братва, зацените, он уже такой покруче от бренда Полярис. Самое крутое, что он с подставкой. На второй помойке нашли чайник, на третий чайник. Одни чайники. Чайник забираем по любому, хоть какая-то, но электроника о сытный памперс о весы ребят вот это уже нормальная тема механические весы от йогурта активия а активия производитель весов походу проверим работают нет они не точные совершенно 90 килограмм показывают на третьей помойке были найдены механические весы и электрочайник. в целом не густо но мы не расстраиваемся едем дальше а в эту помойку придется вот так вот Максиму залазить, чтобы ее открыть. Ну и все, милости прошу, дверь открыта. Добро пожаловать так, здесь куча черных пакетов и внутри пищевые отходы. Не, в баке ничего нет вообще абсолютно. На четвертой помойке нашли только вот этот светильник диодовый и чуть-чуть медных кабелей. Больше здесь ничего нет. Это капец обидно, уже четвертая помойка и ничего пока не нашли. Опа. Одной фигни набрали, блин, капец, обидно. Помоечка не радует что-то. А вот, ребят, пятая помоечка. Надеюсь, она нас порадует. Опа. Блин, хоть бы мне повезло. Опа, пачка со стиками. Ну, блин, они бы ушные. Ай, блин, чуть-чуть медного кабеля. Я-то думал, это уже что-то, блин, ценное. Но медь тоже берем. Опа, это картридж от принтера. А не, стоп, офигеть. Это аккумулятор от ноутбука, ребят. Вот это уже ценная находка. Его можно будет продать рублей за 300. Он, походу, новый, ребят. Состояние идеальное. О, находки поперли. Вот, кстати, здесь чек есть. Это аккумулятор от ноутбука Lenovo G580 И покупали его за 2190 рублей Я думаю, за 500 рубасиков улетит вообще со свистом на Авито Пятая помойка начинает радовать Опа, пацаны, нашли светильник Куда вставляется свечка Нормальная находка И передатчик от мышки А это уже шестая помоечка, ребятки О, немножко хлеба Ну, кушать мне не хочется Чё там, чё там? Пацаны что то нашли. Пацаны платы нашли от телевизора. Нормально, металлолом какой-то... Д... Да это... ц... Да нахуй, да. блядь, Как будто заберу у тебя. Ребятки, нашли плату от телевизора. Неплохо, металлолом. Провод вот медный нашли. Металлолома, куски. О, это юсбишка для айфона. Охренеть, ребят. Надеюсь, что она рабочая. Да заебал ты нахуй. ты шоколёб, как шакалы налетели, и вообще жесть, блин. Как гиены, как дикари какие-то. Как будто находок не видели сто лет. О, это что такое? Ладно. Это ботиночки женские. Какой размер? 38 -й. Просто сказка. Забираем. Мне не подойдут, но продать можно будет рублей за сто. Вот нашли, пацаны. Небольшое количество игрушек. Вот это, кстати, БТР с ракетницами целый. Колеса на месте. Вот еще есть вот такой автомобиль. Сейчас повыбираем. Самые классные игрушки заберем. Да, в принципе, тут все можно взять. Вот еще солдатики. Но жалко, что это все не советское. Оно стоить будет недорого. Но можно тоже это взять. А ну гиены, что тут? Что это такое? Это часы какие-то? Нифига себе. Грок-лок часы. Охренеть. А это что? А, это аригатор. Это все в одном пакете, что ли? Да. Охренеть. Такой стоить будет, я думаю, тысячи три. Также вот были найдены часы. Не знаю, рабочие или нет. Ну, это что-то интересное. Охота их проверить. Досмотрите видео до конца. В конце мы это все проверим. Посчитаем, сколько это будет примерно стоить. Ну и узнаем, сколько нам удастся заработать сегодня денег на электронике с помойки. О, о, смотрите, что он нашел. Баночка кошачьего корма. GeekTV Care. Охренеть, так это, это премиум корм для кошек. И он даже не просрочен. Тут срок годности до 22 -го года. Неплохо. Слушай, вот это забираем. Это кошка какой-нибудь с кормим моим примеру ну, в принципе пятая помойка уже неплохая порылись ничего не нашли кроме аригатора, часов консервы Там еще плата есть но ну, нормально а еще нашли вот такую фоторамку можно будет продать ее рублей за 30 на барахолке это что такое? Это какая-то хрень, видимо, одевается под куртку, выводится трубка, которая сейчас сломалась. И с помощью этой штуки, я так понимаю, можно пить воду. Интересная хрень, правда непонятная. Но мы, по-моему, обязательно разберемся. Заберем это по-любому. Смотрите, я тут ползал, ползал и увидел вот эту вот штучку. Здесь открывается. Это, походу, ванна для ребенка. Плюс кровать, два в одном. Офигенная хрень, так-то интересная. С этой стороны есть крепление, походу эта штучка на что-то одевается. Но вот это слишком крупногабаритная хрень брать мы ее не будем. Ну все, идем на седьмую помоечку. А вот и седьмая помоечка. Я в предвкушении чего-то классного. Здесь бак с макулатурой. Здесь что-то я ничего не вижу ценного. Ничего вообще нет. О! Сапожки. Нифига, какие теплые. Вообще, капец, офигенные сапожки. Внутри очень толстые, теплые. Забираем. Они еще и с коробкой. Че тут еще есть? Нифига, ты что тащишь. Офигеть. Ребят, плиткорез. Вот это шикарная находка. Плиткорез можно будет продать рублей за 500, я думаю. Трубка от кальяна, но она порванная. Алюминиевая сковородка. Ребят, я в шоке, там внутри лежит кальян. Ну это прям офигенно, даже чаша есть, ребят, глиняная, офигенная чаша Ну и трубку тогда тоже заберем, полный комплект Бля, уай, уай. чисто по кайфу, езжи, езжи Нашли кальян, курим кальян на помойке, бля Вот еще медный кабель, осталось только пакет побольше найти для всего этого Термокружку нашел от бренда Невея Подарочная, видимо. Ну, забираем. Продать можно будет на барахолке. Залезу-ка я в бак, посмотрю, что там. Какие-то вещи женские. Колготки, памперсы. Ничего ценного. О, -о, -о, -о, -о! нифига себе. Здесь овся овсяное печенье в коробочке. Вот это берем, вот это похаваем Кроме печенья в этом баке ничего не было Димон как раз ходил сейчас в магазин Купил себе похавать Но если бы он знал, что мы найдем овсяное печенье То я думаю, он к нему бы йогурт купил Но уже чуть он не успел Буду я сам хавать печенье это Ммм, как пахнет. Ммм Лечение идеальное, просто тает на зубах. Колян, смотри, что они нашли. Это утюжок для волос выпрямитель с экраном, с кнопками, с регулировкой температуры от бренда Philips. Состояние, конечно, не особо хорошее, но забрать можно. Плюс пару блоков питания еще нашли. А вот еще сетевой фильтр. Очень зарыганный, грязный, но на медь пойдет. Забираем. Все, Максим, давай складываем все в мешок находки. Медь, вот это, утюжок, медные кабеля. Вот все, что мы нашли в этой помойке. Но самое ценное, это, конечно же, кальян. Ну все, теперь у нас есть еще один кальян с помойки. Стоп, это не все, вот же еще находки. Печенье это мне потом покушаю. Плитка рез. Я думаю, вот, вот эти вот сапожки надо по-любому забирать. Целые сапожки, просто сказка. Помойка дарит тепло на зиму. Ну что, а теперь можно смело идти дальше. Это была седьмая помойка, идем на восьмую. В целом, ребят, офигенно. Целый мешок находок тащим. Просто сказка. Помойка, как обычно, радует. Ребят, мешок тяжелый, капец. Надеюсь, он вообще в багажник влезет. Фу, да, багажник уже подзабит, под завязку. В принципе, место еще есть. Багажник большой. Просто кайф. На машине по помойкам кататься Само удовольствие Можно даже боком понаваливать Поехали дальше А вот и восьмая помоечка И мы уже к ней подъехали Ну что, братва, расхитим восьмую помоечку Погнали, пацаны Давайте, давайте Роем помойку, давайте, давайте, давайте, давайте. Погнали По фасту, по бырику, чтобы никого не ждать А то сейчас дворник придет По шапке даст Куда мы так разогнались? Тут вообще ни хера нет, пустые баки, абсолютно пустые. Я в шоке, ребят. Что, где находки? Сейчас будут находки. Сейчас будут? Ну ладно. Пацаны сейчас пойдут на секретное место, у них есть ключ от коморки дворника, но я с ними не пойду. Это уже у них там, видимо, с дворником связи, дворник знакомый, он там им что-то оставляет или я не знаю. Короче, подождем их, посмотрим, что они принесут из нычки дворника. Им там сейчас вдоль хребта поперек шеи как надают, блин, поэтому я с ними и не пошел. О, бегут пацаны. Пацаны чего украли? Это вы где взяли? Ребят, смотрите, что они нашли. Пакет с медью. Тут кусочек блендера. Внутри находятся медные провода. И вот еще какая-то плата. Это блок питания. Офигеть, ну нормально. Что, забираем? Дима, куда дальше идем? На самую крутую помойку, которая будет в этом челлендже. О, да, беби, ребят. И это будет уже девятая кормушка. А это, брат, вау, уже девятая помоечка. Пошите, пошлите ко мне. Вы посмотрите, какой тут шикарный прям ангар. Охренеть, ребят, это клетка для воробья или вороны. Вот это мы забираем. Капец, она красивая еще такая. Че там? Че там? Вы че там нашли? Охренеть. А у нас в металлоломе лежала. Видеокарта я... в металлоломе лежала. Это нычка дворника. Пацаны нашли видеокарту Radeon R9 270 на 2 гигабайта. Охренеть, видеокарта на 2 на гигабайта. 2. Нифига себе! Блядь. Вот эта находка. Зато... Надеюсь, что она будет работать. Дисплей порт, HDMI, DVI. Офигеть, вот это топчик. Ребят, я в шоке, блин. Нашли вот клетку для попугая. Видеокарту. Нет, это реально шикарно. Помойка. Что-то еще нашел. Алюминиевая сковородка. Тихоль. О, Wi-Fi роутер, Dellink. У нас как раз блок питания мы до этого находили. Охренеть! Морской бой. Четенько забираем. Опа. Клавиатура. Что-то тут еще какие-то провода нашел. Смотрите, на ребят. Провода на медь. Мышка. фото для ноутбука. Клавиатура неплохая для компьютера. От бренда HP. Забираем. Клава вроде целая. Мышка может тоже рабочая. О, так это док-станция для каких-то наушников. Нифига себе. Здесь USB-хаб типа. Что это вообще? Dream Gear. Ну, скорее всего, это штука для наушников. Непонятная какая-то фигня. Ребят, если вы знаете, что это такое, напишите ваши варианты в комментариях. Но я думаю, что это какая-то док-станция для наушников. Забираем. Опа, еще одна клавиатура от фирмы Dex. Но она ушатанная, здесь кнопки стерты в хлам. Поэтому эту клавиатуру брать не будем. Вау, вот это да. Комплект, ребята, от двери. Ручки, замок. Интересная штучка. Тоже можно будет продать на барахолке. Опа. А тут уже коробка с игрушками. Так, здесь я вижу веревка, то на самом деле ценная находка. Она нам пригодится. Заберу. Так, здесь какие-то кубики, игрушки. О, ножик вообще как новый. Вот это взять можно будет. Ручки для шкафа новые, запечатанные. Плюс э, такие вешалки есть. Вешалки, вот нож тоже заберем. Вот это крутая тема. Это маленький пистолет от бренда Nerf. Он еще и рабочий, капец, однозарядный. Вот это крутая вещь. Нерф это топовая фирма, которая делает вот подобные пистолеты. Нашли вот такую урну. По сути, это пластиковый корпус в котором была еще одна урна. но ну, это классная штучка. Но ведра у меня под нее нет, брать ее не буду. Хотя можно в хозяйственном магазине купить ведро. Но урна слишком большая. У меня, в принципе, в моей комнате уже подобная урна есть. но ну, а на барахолку ее брать не вижу смысла. Ее продать получится вообще за копейки. Ребят, посмотрите, что это такое вообще? Что это? Это что-то новое. Карьеры SLX 3D. Что это вообще? Объединение лучших ортодонтов. Братва, я вообще не понимаю, что это такое. Просто макулатура, по сути. Ну, зато смотрите, сколько здесь в этой коробке этих штук. Я не пойму, они новые или бушные? Что это вообще? Напишите ваши варианты в комментариях, если понимаете, что это. Ортодонты, это же люди, которые зубами занимаются. В общем, эта штука нужна для стоматологов. Может вот так прикусывать что-то, проверять прикус, не знаю. Без понятия, что это. Но брать мы это не будем. В общем, смотрите, ребят, что нам удалось найти на девятой помойке. Самое ценное, это, конечно же, видеокарта на 2 гигабайта. Вообще, на вид целая. В конце видео все буду проверять. Если она рабочая, ее можно будет продать тысячи за две с половиной. Это просто офигенно. Вот еще, смотрите, здесь клавиатуры, вот роутер, коворотка алюминиевая клетка. Немного алюминиевых уголков. Ну а так, в целом, ничего такого интересного здесь нет. А пакет, а пакет... -то. А мы снимаем сейчас репортаж, что можно в помойках найти. Это ваш, да, алюминий? Да, конечно, я сам забираю вот здесь. Атура мы собираем. Мы-то давай Не вот забирай, это... Мы вот это возьмем тогда. Вот. А это оставим тогда. Морской бой забираем. Клавиатуру и вот клетку заберем. Она целая, вообще. Мне как раз для мышки нужна клетка. Блин, да, даже некуда клетку уже положить. Багажник завален находками. Тут реально уже места нет. Сейчас будем как-то компоновать, чтобы это все то поместилось. Главное, видеокарту у дворника отобрали. Ну что, ребятки, едем на десятую помойку. Высадка десанта. Это 10-я помойка, друзья. О, да беби, о, да беби. Что же нас здесь ждет? Вот в чем вопрос. Ничего, что-то нету пока. Блин. Думал, в этой коробке что-то будет, но она оказалась пустой. Нашли дезодорант из Томеску. Десятая помоечка. Нас что-то не порадовало совершенно. Но ну, ничего страшного. Идем на одиннадцатую, ребятки. Ну что, поехали дальше. Кстати, братва, 5000 лайков и будет продолжение этого челленджа, но уже на Мерседесе. Опа! Эть. О! Десятая помоечка! Вот же она! Ух ты, а че это тут? Это Ребят, смотрите, какое окно. Это склад, вот здесь макулатуру хранят дворники. Одни бытовые отходы здесь. Ну, нашел корпус от фонарика. Больше тут ничего нет. Я в шоке, братва. Десятая помоечка оказалась для нас провальной. Здесь ничего абсолютно нет. Но буду возлагать э, надежды на одиннадцатую. Это было одиннадцатое. Это было одиннадцатое. Это я, да. А будет ладно? Блять. Блин, я в шоке, ребят, это оказывается 11-е было. А я думал 10-е. Ну ладно, идем на 11-е. Идем пешком на 11-е. Да. Так, это 12-е. Это, это было 11-е. 11 я понял. До двенадцатой помойки решили пройтись пешком. Так она пустая. Вот там только диски какие-то валяются. Там целый пакет с дисками, с фильмами. На двенадцатой помойке, кроме дедушкиной сумки, не было ничего. Ну, еще диски там валяются в пакете. Ну, доставай диски сразу. Там целый пакет дисков с фильмами. Интересно, они там вообще в коробках есть? Коробки пустые. Блин, братва, ну это фиаско. Дисков-то внутри нет. Что-то он там нашел, что-то нашел. Какие-то наушники. Ты без находок оттуда не вылазь. Так, вот здесь по боку от режиссера фильма о Шмите здесь диск есть. Но это фигня, уже устаревший век эти диски. Пучок каких-то древних наушников поломанных. Ну это фигня вообще полная. На 12-й помойке, к сожалению, нет ничего. Поэтому едем на счастливую 13-ю помоечку. На 13-й помойке нашли утюг алюминиевый с подставкой. Немного еще алюминия. Вот здесь плата от телевизора. Хоть чуть-чуть металла, но уже по чуть-чуть, по чуть-чуть. И насобирается большое количество. Так, посмотрим, что в баке в большом. Так, здесь что? Здесь надо порыться. Вот здесь надо поискать. И тут, может, что-то и будет. Надеюсь, в 13-й помойке будет хоть что-то нормальное, кроме этого металлолома. Че вы там нашли? Да ладно. Пацаны что-то нашли. Нифига себе, старый джойстик, это для вертолетом управлять от фирмы Genius. USB-шный, кстати. Не такой уж и старый. Сойдет. джойстик. Еще какой-то китайский. А это что? А что такое? Это мышка, что ли такая пизда? Да. Она еще с блютузом. Офигеть, Bluetooth мышка. От бренда Logitech. А передатчик у нее, наверное, не надо, и нет, никакой передатчик. Думаю, Офигеть, ребят. Интересно, сколько же она стоить будет. Офигеть, джойстик, джойстик, от Sony второй, джойстик. от Sony PlayStation 2. Неплохо. Топово. Это там висело возле бака, что Это ли? В Офигеть. А не, ну. Ребят, вот это уже джекпот. До этого видеокарту нашли. А тут, кстати, заряжается она от андроидовской USB-шки. Блин, мне интересно, мы вообще, блин, сколько заработаем сегодня, блин. А погоди. Я уже жду, работать. не дождусь итогов. О, а, реально, она работает, ребят, светится. Вот здесь цифры вот эти светятся. Вот тут еще лампочки светятся сбоку. Это, походу, индикация заряда. Офигеть, в конце видео будем это все проверять. Забираем. Металлолом Сейчас, тоже надо забрать. Так, забираем металл. Кстати, советский утюг можно будет продать на барахолке рублей за 100. А мы подъехали тут уже к 14-й помоечке, ребятки. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Бытовые отходы, какие-то трубки. Вот кто-то делал ремонт, видно. Латунь. Опа, ребят, латунь. Латуневый смеситель, это металлолом, шланг для беды. вот это забираем, офигенно, ребят, латуневый кран, это для фильтрованной воды краник и шланг для беды. ништяк. О, да ладно, это термопод от бренда Scarlett, это офигенная тема, внутри, конечно, очень много накипи, он все равно может быть рабочим, вот это продать можно будет на Авито, если почистить накип. Рублей за 700. А вот это на Авито можно будет продать. Ну, рублей за 300. Ну а теперь идем на 15 помойку. Надо только это все убрать. Тут капец уже реально места нет. Побежали, побежали, побежали на 15-ю. А тут темно, блин. Нифига себе, помойка интересная. Так, посмотрим, что же тут на 15-й помойке будет. Фу, капец тут воняет, ребят. Нифига себе. Это уделке, да ладно! И... Охренеть, это бритвы? Во-первых, нашли советскую лампу старую. Здесь бритвы. Смотрите, Марта, Люми. Нифига себе, DVD-проигрыватель. DVD-проигрыватель Samsung на кассетах и дисках. Блин, жалко в нем Аукса нет, он старый. Надеюсь, что рабочий. Все равно смотрится офигенно. О, открывашка. А еще нашли под макулатурой вот такой вот телефон стационарный с экраном. В принципе старенький, но продать на барахолке можно будет. Рублей за 50. А еще под макулатурой было найдено два термоса. Медные кабеля, утюг и светильник. Ну нифига себе, вообще неплохо, ребят. Помойка 15-я одаряет находками. В принципе, все. Идем на 16-ю. Пацаны нашли обогреватель, ребят. От бренда VT, крутящийся. Был он под мукулатурой. Я-то думал, тут все. А тут еще, блин, находки прут. Платы на металлолом. Но брать их не будем, потому что в машине уже места нет. А тут еще и сетевой фильтр есть. Сетевой фильтр возьмем. А еще был найден вот такой вот смартфон ZTE Blade Q Lux 3G. С разбитым в хлам экраном Но данный телефон рублей за 100 На барахолке и то не купят Цена ему рублей 50 Офигеть, братва, посмотрите Три сумки находок И это все на одной пятнадцатой помойке Жалко, что ничего из этого в баках мы не нашли Куча всего была расфасована вот здесь вот под макулатурой Видимо, это все дворники прятали Также вот микроволновка Samsung тут лежит Внутри какой-то металлолом Но в машине уже места нифига нет, поэтому микроволновку брать не будем Я в шоке, братва Нам вот эти находки реально складывать негде Придется выкинуть вот эту клетку Помойка вообще офигенно балует находками, братва ну что, братва, едем дальше на 16 кормилицу. А сейчас мы подходим к 16 помойке. Пацаны, есть что-нибудь? Пацаны, есть что-нибудь? Зефир? Офигенный зефирчик. Забираем. Здесь еще есть целая коробка лампочек. Но они все сгоревшие. Ну вот и вся 16-я помойка. Там бак был наполовину пустой. И в нем удалось найти только вот немного зефира. Потом щейком будем хавать и вспоминать 16-ю помойку. Ну а теперь идем на 17-ю. А вот 17-я помоечка. Вдруг мы тут что-нибудь найдем. Смотри. Рис какой-то. Какая-то фигня. Ничего ценного тут нет. Как я вижу. Одни бытовые от Ходы. Но, братва, не повезло. 17-я помойка оказалась совершенно пустой. Нужно ехать уже на 18-ю. Мы уже, кстати, приближаемся к концу. Не забывайте проставить 5000 лайков. И выходит вторая часть, где мы уже будем на Мерседесе кататься по помойкам. Главное, конечно, нам сегодня купиться и хотя бы отбить стоимость бензина. А это уже, братва, 18-я помоечка. Пацаны, уже внутри. Тук-тук, есть кто дома? А, здесь можно? У вас две двери, я смотрю, тут, да? Фу, гнилая картошка. О, пакет со шмотками. Вообще нифига интересного, кроме вот этой кепочки от бренда Adidas. Она, кстати, возможно, да, она оригинальная. Но, видимо, из старой коллекции. Данную кепку брать не буду. Блин, думал поесть будет что-нибудь. А здесь какой-то плесневелый салат из кукурузы. И плюс переженка. Ой, блин, очередные сытные памперсы. Пацаны нашли какой-то кошелек. Кстати, в хорошем состоянии о да ладно деньги 10 рублей в кошельке нашел неплохо портмоне кстати вообще шикарная а еще пацаны нашли блок питания и провод на медь и женские ботинки вот и все находки на 18 помойке. обидно конечно что не было здесь ничего дорогого самое прикольное это был кошелек мы проходили по над домом и увидели какие-то ботинки Отдай сюда, блин. Я тебе сейчас как дам. Ботиночки, ребят, зимние. Но, блин, замшевые вот здесь потертые. Их никто из-за этого не купит. Поэтому брать эти ботинки мы не будем. Оставим кому-нибудь. Идем на 19-ю помойку. Мы подошли к 19-й помойке, друзья. Пошлите посмотрим. Опа, нифига себе, зеркало. Зеркало полностью целое. Офигенное зеркальце. Но я его брать не буду, положить его некуда. Здесь также есть сумка с пледом. Сумку я заберу, плед мне не нужен. В пледе могут быть клопы, поэтому брать его не буду. Новый год прошел, все выкидывают елки. Дай сюда, сюда давай. Отдай. Нифига себе. Офигеть. Ребят, телефон с целым экраном от бренда LG. Без задней крышки, без батареи. Второй телефон, не знаю от какого бренда, с разбитым экраном ZTE Blade. Также древний Wi-Fi роутер. И блок питания для ноутбука. Вот эта ценная вещь. Этот блок питания можно будет продать рублей за 400 на Авито. Нифига себе, вот еще на iPhone 8 чехольчик в коробочке. Бушный. И мышка компьютерная Свен. Кучка проводов различных от компьютера. О, а вот и крышка от этого LG нашлась. Вот еще пацаны нашли кучку наушников. Вау! Смотрите, что я нашел. Это рубль шоколадный. Сейчас попробую его. Еще нашел вот такие очки модные очки Бати. Думаю, в этих очках будет самое то пробовать этот шоколадный рублик. М -м -м. Ну, довольно-таки неплохой шоколад молочный. Ну, неплохо, неплохо. Так вот, посмотрите сколько меди, мышки, телефоны. Нормально. Ну что ж, ребят, мы вообще очень близко к финалу. Сейчас будет 20-я помойка. Делайте ставки, что же мы сейчас найдем. И последняя 20-я помойка уже впереди. Опа, я уже что-то вижу. Куда? Куда? Сюда. Нет, здесь пустые коробки, ничего нет. Я думал, там электроника. Так, пустые баки. Посмотрим, что в большой помойке. Внутри одна бытовая херня. Чисто с какого-то ресторана повыкидывали. А я латуневую шайбу нашел. А, нифига, а ты нашел новый оригинальный блок питания от Apple. Да ладно, ты деньги нашел? Бабки. Офигеть. Так они не настоящие. Ну вот и финал данного челленджа 20 помойка ничего в ней кроме 5000 настоящих блока питания и латуневой шайбы ничего не было сейчас мы отправляемся в гараж и там я уже вам покажу все что мы нашли за сегодня также я подведу итоги сколько в итоге мы на этом всем заработали так что никуда не уходите сейчас будет все самое интересное После такого плотного похода по помоечкам нужно поесть обязательно, потому что мы столько калорий сожгли. Ну вот я и в гараже и сейчас покажу вам все что было найдено нами за этот челлендж мы уже все разложили на стол находок довольно таки немало посмотрите сколько первая находка это термопод и он кстати рабочий но вот внутри очень много накипи из-за этой накипи его никто за нормальные деньги не купит думаю рублей за 200 его заберут накипь в принципе можно вывести вот все работает прекрасно он греет но накипи просто капец как много но зато вне Внешнее состояние нормальное. Дима попросил пока записывать все в блокнотик. Сколько мы в итоге заработаем, все он запишет, и потом в конце все посчитаем. Следующая находка это вот эти часы прикольные от бренда Grow Company. Они полностью рабочие, были с блоком питания. В часах есть различные режимы, это детские часы. Прикольные часики, я думаю, на Авито их можно будет продать рублей за 400. Правда, я не понимаю, как по ним время определять. Следующая находка, это был вот такой плиткорез. Он, правда, в подушатанном состоянии, но, в принципе, я думаю, он рабочий. Здесь только вот здесь нет фрезы, с помощью которой, собственно, он и режет плитку. Но я думаю, эти фрезы продаются в магазине. Продать его можно будет на барахолке, но рублей за 200. Фоторамку купят на барахолке рублей за 30. Было найдено 9 триммеров, и они даже были в комплекте с проводами, с насадками, даже были с ними ножницы. Но, к сожалению, ни один из этих триммеров не работает. Поэтому их продать только лишь получится по 50 рублей на барахолке. Скорее всего, там внутри сдохший аккумулятор или двигатель. Я думаю, кто-то их по-любому купит под восстановление. Было найдено три пары обуви. Вот эти ботинки в подушатанном состоянии, грязные. Я думаю, их на барахолке купят рублей за 50. Вот эти женские ботинки, я думаю, купят рублей за 100. А вот эти зимние, очень теплые сапоги купят рублей за 200. Было найдено 3 электрочайника. Вот этот, к сожалению, не рабочий. Но в нем поломка несложная, Просто лишь отходят контакты, которые соединяют платформу с чайником. Это, в принципе, легко починить. Продастся он рублей за 50. А вот эти два чайника полностью рабочие. Первый с подсветочкой. В принципе, накипи в нем не особо много. Продать его можно будет рублей за 100. Ну а второй чайник тоже продастся рублей за 100. Этот чайник от бренда «Полярис». Еще был найден вот такой блок питания, который продастся на барахолке рублей за 50. Также были найдены рабочие механические весы от йогурта Активия. Такие весы купят на барахолке рублей за 100. Рабочий стационарный телефон, который продать можно будет рублей за 50 на барахолке. Два старых советских утюга, которые неизвестно работают или нет. Да в принципе это не важно. Их в любом случае купят на барахолке. Рублей по 100 за штуку. Тормокружку купят за полтинник. Вот такую открывашку из Икеи рублей за 10. Также был найден джойстик от бренда Logitech. Но видно по этому джойстику, что он супер бюджетный. Компьютера у меня нет, чтобы его проверить. Он работает от USB. Но я думаю, его купят на барахолке рублей за 100. Шланг для беды купят рублей за 50. А вот эту советскую настольную лампу купят рублей за 100. А еще был найден арригатор, но он был, к сожалению, без блока питания. Проверить его нет возможности. Купят его рублей за 100 на барахолке. В этой куче электроники лежит блок питания от ноутбука, который купят на барахолке рублей за 2. Ну а больше здесь ничего в принципе интересного нет, кроме вот этих джойстиков. Вот этот джойстик возьмут рублей за 50, а вот этот от Sony PlayStation возьмут рублей за 100. Также был найден морской бой, который рублей за 50 на барахолке купят. Древний Wi-Fi роутер D-Link за полтинник улетит. А еще была найдена вот эта компьютерная мышка от бренда Logitech. Модель мышки MX Master. Работает мышка по Bluetooth. Я сейчас зашел на Озон и просто охренел. Стоит новая эта мышка 17 тысяч рублей. И она до сих пор продается. Данная мышка беспроводная. Заряжается через обычный USB кабель от андроида. Ну и работает она по Bluetooth. Я попытаюсь ее проверить. Возьму где-нибудь ноутбук с Bluetooth и попытаюсь ее туда подключить. Если данная мышка работает то продать ее можно будет, я думаю, на Авито, тысяч за пять. Состояние у нее, конечно, не идеальное, но если она новая стоит 17 тысяч, то я думаю, за пять она улетит. Я просто в шоке, ребят, от такой находки. Вот это нам очень сильно повезло с данной мышкой. Ну а данную кучу барахла оцениваю в рублей сто. Кстати, тут даже есть консерва, которую я домой заберу. Это я продавать не буду. Еще был найден вот этот офигенный обогреватель от бренда Витек. И он, кстати, полностью рабочий. И греет он прям вообще офигенно. Мы его продавать не будем, оставим а в гараже. Ну а продать можно было бы его рублей за 300. В этом обогревателе есть один незначительный косяк. Его платформа должна вот так крутиться, но она не крутится. Там, видимо, сгорел двигатель. Но это совершенно не проблема. Было найдено три телефона. Первый телефон очень старый, с разбитым экраном от бренда ZTE Blade q Lux 3G. Продать его можно будет на барахолке рублей за 50. Также рублей за 50 можно будет продать и вот этот ZTEшник, древний, с разбитым экраном. Третий телефон от бренда LG. Тут вроде бы экран целый, но в комплекте не было батареи, поэтому тоже проверить его не могу. Данный LG можно будет продать рублей за 100, так как он тоже является очень старым телефоном. Еще был найден утюжок для волос, который можно будет продать рублей за 100. Данный роутер можно будет продать рублей за 50. Вот этот светильник можно будет продать тоже рублей за 50. А еще был найден вот такой вот огромный кальян в полном комплекте. Данный кальян можно будет продать на барахолке рублей за 300. Вот эта хрень непонятная, в которую видимо наливают воду, чтобы ее куда-то вешать и пить из нее из этой херни через трубочку водичку. Короче, ее купят возможно на барахолке рублей за 50. Также за полтень купят вот эту клавиатуру. Ну а вот этот подсвечник купят рублей за 20. Термосы купят по 100 рублей за штуку. Ну и осталась последняя находка. Вот такой вот древний DVD-проигрыватель. Ух ты, он, кстати, включился. Вот нажимаю кнопку, чтобы достать диск, и она не работает, диски не достаются. Ну а сюда вставляются кассеты. Это, к сожалению, древний проигрыватель, который сейчас не имеет никакой ценности. У меня дома стоит подобный, но в нем есть усилитель, и можно подключить к нему телефон, поэтому я им пользуюсь. Ну а данным проигрывателем пользоваться в современном мире, можно сказать, невозможно, потому что дисками уже никто не пользуется, а кассетами так тем более. Продать данный DVD-проигрыватель можно будет на барахолке, я думаю, рублей за 100. Мы посчитали примерную стоимость всего этого барахла. На этом барахле нам получится заработать 10 350 рублей. И это не считая видеокарты, потому что я ее еще не проверил. Если она не рабочая, ее можно будет продать рублей за 500. Ну а если она рабочая, продать ее можно будет за 2000. То есть прибавляем к сумме 10 350, еще 2000 и получаем 12 350 рублей, если видеокарта будет работать. Ну вот я и дома подключил видеокарту. Карту ко второму компьютеру и, к сожалению, она не работает. Кулер на видеокарте крутится и при включении появляются артефакты. Поначалу вроде бы картинка есть, но потом нет ничего, просто темный экран. Скорее всего у видюхи отвал чипа. Обидно конечно, что она не работает, ведь видеокарта на 2 гигабайта. Но это и не удивительно, ведь видеокарты редко выкидывают в рабочем состоянии. Поэтому продать ее получится только лишь рублей за 500. Модель видеокарты на экране. Спасибо, что досмотрели данный челлендж до конца. Огромное спасибо подписчику, который приехал на машине и реализовал данную задумку. Если наберете на этом видосе 5000 лайков, то выходит следующий челлендж, где мы будем уже на Мерседесе искать находки в 20 помойках. Ну а с вами был Штребух, подписывайтесь на мой канал, также посмотрите вот эти видосы, если не видели. Всем пока!